Эм, а вы не подскажете, где здесь туалет? Что? Сейчас я тебе эту трубу в жопу засуну! ну что ж всем добра ура игра приветствует вас друзья с вами вновь олег он же scratch начинает играть в сифу это у нас совершенно новый экшен в стиле восточных единоборств где нам собственно ручно и может быть даже собственно нужно придется прорубать дорогу сквозь толпы врагов на пути к своей цели а цель наша будет заключаться вместе запавшего учителя под названием а, сифу ну что ж об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске а пока ты смотришь прожми пожалуйста свой Царский лайкос под данный видос Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну и взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя Годными, крутыми видосами по самым разным современным Видеоиграм, таким, например, как Сифу и не только Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья Итак, у нас все достаточно спокойно Да, как ты видишь, игрушка переведена Уже на русский язык и это очень даже Мне нравится. На улице шла с дождливой Погода, значит, да, и мы отправились Немножечко прогуляться Начинаем свое приключение Мы вот с каких-то вот этих вот Дворов. Дело было, значит, 8 лет назад. Проскакал там по крыше, значит, какой-то персонаж интересный да странный. Мы выглядим, собственно говоря, вот так вот. Да, мы просто-напросто мастер восточных единоборств. И сейчас мы всем это будем доказывать налево и направо. Что У нас дверь, да, открыть. Давай, откроем дверь. Так, что-то я не понял, не открывается. с ноги. О, здорово, пацан! Ты, видимо, меня не ждал, а я нарисовался. Ну что, потанцуем, ну-ка! Оп, удар! Удар! О, смотри, парировать можно на Space, отличненько. Я вообще слышал, что эта игра достаточно сложная, и вот так вот, как я сейчас играю, болтать и играть в нее конкретно хардкорно не получится, потому что, ну, здесь, здесь реально много чего надо контролировать, да. Вот, например, сейчас против нас толпа народу, мы подходим, и у нас даже есть, смотри, вариант ответа на выбор. Мы сможем прочь. Или же кто первый, налетай по одному Короче говоря, у нас выбора нет Мы просто начинаем э, мутузиться А ну прочь дороги И тут они все бодренько и быстренько нападают на меня Очень красиво сделано добивание Да, как ты видишь Ой-ой-ой, смотри, вот только что я сейчас пропускаю удары но это все благодаря тому, что я теряю концентрацию. Ох, как он хорошо его отмутузило в приболтовне при своей, да. ну куда деваться, друзья, надо нам пилить обзорчик. Да-да-да, все зритель специально для тебя. Посмотрев на эту игру, ты сделаешь для себя определенные выводы. Ты видел сейчас, что я сделал? Да, я мутутился с одним и каким-то интересным образом нанес удар с ноги прям в другому в глаз. но ну, это просто невероятная боевка здесь, да. Ты не смотри, что у меня сейчас так легко и просто получается раскидывать всех этих бойцов. По всей видимости, я какой-то, не знаю, топовый боец, да, в этой категории. И мне просто-напросто легко это дается. Блин, не хочу я под дождь, мокро и сыро. Допустите да меня обратно уже домой. Так, прыжок лазанье. Есть такое дело. Оу, да тут еще, смотри-ка, один боец. Похоже, это один из наших, да. А, ты говорил, что они будут сопротивляться, я почти даже не вспотел Ни хрена себе, смотри, что он тут наворотил Он с палочкой, да, смотри, как Донателло, да, черепашка-ниндзя такая есть Так вот он тоже здесь, смотри-ка, наворотил, чего, а ты, блин, смотри, без мокрухи только, мы же договаривались с тобой Ну да ладненько, идем дальше, смотри, как его скрючило, какой здоровый, да, и тем не менее, его здесь просто-напросто разложили на запчасти Так, ну что ж, а мы идем дальше, в дополнительные комнаты можно заходить, я так понимаю, это не основная моя цель Давай мы с тобой прогуляемся еще немножечко а, подальше. Что примечательного в этой игрушке? Игрушка достаточно свежая, да, она вышла буквально-таки на днях. Очень динамичный и очень насыщенный экшен, может быть, даже слэшер. Короче, там в описании можешь почитать. Если что, ссылочку я оставлю специально для тебя. Ну, а мы переходим дальше. Мы уже почти что прошли к нашей цели. Открываем двери, врываемся, что называется. Что, кто такой, а? а что такого-то? Ну-ка, давай-ка, а ну-ка, получи стулом в голову. Смотри, как классно. Ха-ха-ха, на себе. Подожди, тут же я пропускаю. Я хотел ему фатальный урон нанести. А не на ту кнопочку нажал, и на тебя. Ну-ка, получай-ка. Что, ты уже очухался, да? Лежать, если не хотите подохнуть. Динамично все выглядит. Почему они могут дверь разломать? С ноги хочу, с ноги. Почему мне не дают с ноги дать там, где я этого хочу? Но это у нас, скорее всего, обучение. И пока что вот дела делаются у нас только так. О, смотри-ка еще, ребята и девчули. Ну что, потанцуем? Давай, подходи по одному. Я уже знаю, как со стульями действовать. Не получается у меня со стулом взаимодействовать. Тихо-тихо-тихо! Отбиваем, отбиваем удара на пробельчик, не забываем. Ну-ка, получай. Негодяй, да. Смотри, как хорошо у нас получается раскидывать этих учеников. Я так понимаю, это все ученики какой-то бойцовской школы, с которыми не составляет абсолютно никакого труда нам разобраться. И смотри, что творит этот персонаж, да? Очень динамичный, он, он очень резкий, да, наш боец Я просто жмякаю вообще на все кнопки, какие только могу, да, сразу И он, смотри, что вытворяет, просто-напросто творит какую-то невероятную о <песочил> о а, ты смотри, что у него, наверное, фарш будет на лице после этого Так, подходи давай, и ты, что ты встал-то? Ой-ой-ой, смотри, смотри, если пропускать, то тогда можно пропускать даже от любого практически бойца Молодец, всех раскидал еще, и смотри, фишки все попадали Короче говоря, здесь присутствует очень хорошая физика Очень интересно, да, все у нас предметы Разрушены, опять под дождь Ну я же говорил, я не хочу мочиться, а ты кто такой? Тоже из наших, что ты тут натворил? Где он? Там, да, подсказывает, это вообще какой-то молчаливый, смотри, перерезал опять толпу народу Троих, да, зарезал он своим, Че у тебя там, мачете что ли в руках или что? Капец, мы, как, мы походу сейчас играем пока что за каких-то убийц, которые пришли кого-то при прибить Ну как я и говорил в начале ролика, да, мы сейчас встретимся с вот самым главным, да, так называемым камнем преткновения всего этого дела Это тот самый учитель, который нас, я так понимаю, обучил Янь, конечно же! Ну да, е этого персонажа зовут я. Ты стал медлительным, Сифу? Пришли разбираться, да, с ним? Смотри, какие рожи, а. Ну, у него, кстати говоря, тоже не очень такая лицеприятная рожа. Ты знаешь, зачем я здесь? Не так ли, говорит наш персонаж, просто уходи. Ну зачем ты здесь? А, он, видимо, что-то охраняет, да, этот парень. Этот... Вот это, кстати говоря, и есть Сифу. Это было ошибкой. И он охраняет что-то очень ценное и очень важное, зачем пришли наши сюда ребята. Как видишь, там у нас дальше еще какой-то мастер на фотографии Мне не стоило тебя учить, говорит нам Сифу Теперь ты знаешь слишком многое Он нам опять-таки говорит Мы, смотри, в пятером уже собрались Да, хотим ему все навалять Жестко прям вообще навалять хотим Благодаря твоему возвращению сегодня Я получил второй шанс, говорит он нам что за шанс? Неужели ты хочешь выступить в одиночку против нас, против толпы? На этот раз я сделаю то, что и должен сделать Вы посмотрите на этого отчаянного, да, старикана Он так и хочет навалять нам всем Блин, он, похоже, сошел с ума Ну ладно, посмотрим, на что он способен О-хо-хо, по полегче, полегче, дедуля Ты видишь, какой то дедуля, у него очень большой потенциал Тихо-тихо-тихо, вот так вот блокируем удар, тихо-тихо Блокируем прям подых, запрещенный прием Смотри, что делает этот старикан, а Я думал, он вообще, ай-яй-яй-яй Вот это было больно вот это было больно. Я не знаю, сколько мы сейчас будем с ним мутузиться, но я вроде бы... У меня вроде получается. Ты смотри, а! Получали ща! На-на-на-на-на! Лихие, короче, здесь драки у нас, смотри Оп-оп-оп, получается блокировать Чем чаще ты будешь нажимать на свои кнопочки, На своем геймпаде или же на клавиатуре Да, и вовремя, самое главное, это делать То ты будешь меньше пропускать Поэтому тут скилуха, во-первых, решает Ой-ой-ой-ой-ой-ой, только я заболтался И у меня сразу же напробивал этот персонаж Ты смотри, а, что творится, а? Подожди, Сифу, подожди, подожди Ох ты ж, все, первый удар Он пропускает, да, жесткий, конечно, интересный Здесь сцены, именно с добиванием И все равно мой персонаж вылетает да, этот парень не из робкого десятка, я так полагаю. Все-таки не зря же у него погоняло учитель Сифу, мастер Сифу. Ну что, мастер Сифу, продолжим наши танцы или сдашься прямо сейчас? Он, смотри, вздыхает, видимо. Когда я смотрю в твои глаза, я вижу лишь напуганное и озлобленное дитя. Неужели, похоже, озлобленное дитя это ты у нас? Ну-ка иди сюда. Ну-ка, получай. Так, так, так, серьезные удары. Так. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Блок, блок. блок Танцуем-то. Ой-ой-ой, опять пропускаю. Ты смотри, что творит, а. Он использует любую возможность, чтобы мне навалять. Ну-ка, иди сюда, сейчас я быстрыми ударами. А что, подпрыгивает то я могу? Нет. Оп-оп-оп. Защищаться могу. Нормально, нормально. Боевочка идет. Боевочка идет. Получай, пробиваю, пробиваю. Нет, не пробиваю. Ну-ка, иди сюда, Сифу. Не, на самом деле, очень напряженные бои здесь, да, у нас. И нужно реально контролировать ситуацию. Вот сейчас только лишь я зазевался. И сразу же, вот, еще один удар пропускает наш учитель Ну-ка, получай-ка мощным ударчиком под Какой-то я ему фатальный урон, видимо, нанес сейчас И он просто-напросто окочурился Да знают наши бойцы, куда бить, чтобы сразу же дестабилизировать соперника И наш персонаж с этим справился Тут его увидел какой-то маленький мальчик о -о -о, Рот которому закрыл кто-то еще Ну что это такое-то? Зачем мы вообще сюда пришли? Давайте рассказывайте, ребятки, что у нас в шкатулочке-то находится? Так, наш темный странный тип открывает шкатулку И видит это а, невероятной красоты артефакт Покажись А, кто это? Мальчик или девочка? Давай будем мальчиком, конечно же Ну что ж, выходим Выходит наш пацан, карате пацан Вот он, тот самый пацан, про которого я тебе говорил в начале Это он и есть, да, мы за него и будем с тобой Играть, стареть или же не стареть Это будешь ты уже решать, да Интересно, здесь, как говорят, механика у нас в этой игре Чем чаще мы будем умирать Тем быстрее мы будем стареть Смотрят они что-то друг на дружку. Я так понимаю, этот парень набирается ненавистью, набирается яростью. И в процессе скоро мы будем, играть за него, уже мстить вот этим чувакам в черных э, вот этих одеяниях, которые пришли убить. И даже убили нашего учителя, а похоже, даже еще и порезали меня. Ну что ж такое-то? Зачем мы бьете это детей? Нельзя же бить детей-то в самом деле. Да, похоже, очень нелегко досталось нашему персонажу, но в его руках оказался... Вот этот вот странный артефакт. Неужели они его не забрали? И, и вообще, что это такое нам сейчас э, дали? Получил наш э, пацан по шее. Э, видимо, его тогда убили. Но из-за того, что он взял вот этот амулет, он, скорее всего, его и спас. Потому что вокруг этого амулета, и кроется вся история, он позволяет нам постоянно возрождаться, э, если нас убьют. И после возрождения... Жизнь нашего персонажа от, Отодвигается на год Вперед, то есть, грубо говоря, мы стареем Если нас убивают И, пожалуйста, вступительная сцена нам предлагает Немножечко размяться Мы уже повзрослели, да, мы уже немножко окрепли И нам теперь предлагают Сразиться вот с этим вот бойцом Отражаем атаки, оп, ну чё, умею? Могу, практикую, да? Оп, отражаем, парируем Так, Обучение, друзья, у нас пока что, да? Направленный бросок, подожди, подожди, отражаем И направленный бросок, оп, ага, контрол Есть такое, ботаник, цель убить фахар В смысле, одолеть этого типа? Ну-ка, а тихо-тихо-тихо, А теперь получая, да вообще труда Никакого не заставила хо, хо легко И просто, изи, мэн, изи Но тут вдруг приходит персонаж С палочкой, боец а ударами вот такими ты вывезешь? Нет, не вывозит наш боец Ха-ха, получай, не с кем ты связался Не на того нарвался Ух ты, с нунчаками художница Ни хрена себе, а теперь серьезными сильными уд... Не, вообще художница ни о чем До этого были бойцы гораздо серьезнее. Как же тебе не стыдно, боец Женщин бить нехорошо, но он продолжает Никак не успокоится. И тут выходит однорукая, но с какой-то Интересной э, хренью в руке Ген, ген дира она называется Подсечка, назад-вперед вот она, подсечка Смотри, что творит эта женщина Она нам не дает даже к ней подойти У меня чисто каким-то чудом получается Из-за того, что это, скорее всего, обучение ее вырубить Да ты не понтуйся Я ж понимаю, что ты и первого раунда не выстоишь Следующий на очереди выступает Вот этот вот самый, тот самый Янь Который и завалил нашего учителя Оп, тихо-тихо-тихо Мне нужно просто его одолеть, я так понимаю, да? Ничего сложного, изи Подсечку Подсечку, ты, ты же изучил подсечку, да что ж такое, оп-оп-оп, а? подожди, подожди, подожди, прямо-прямо в глаз, хрена у него удары жесткие. Я пытаюсь ему сделать подсечку, пытаюсь нанести ему хоть какой-то удар, но у меня не получается, меня избивает как младенца. Тихо-тихо-тихо, оп-оп-оп, уворачиваемся, уворачиваемся, вот, наконец-то, пошло-пошло-пошло-пошло, оп-оп, увороты, блин. Реально нужно учиться и подсечкам, и всем вот этим финтам. Наконец-то получилось, друзья, его вырубить. сифу Я только из обучения с трудом, друзья, вышел. А что же будет в самой игре? Наш, наш пацан продолжает тренироваться. Такая у него фенечка на руке. Молодой еще, смотри, свежий, как говорится, горячий. Ну что ж, давай немножко прогуляемся, посмотрим. Я так понимаю, очутились мы в своем доме. Давай-ка осмотримся, посмотрим, что у нас здесь на этой доске. Здесь мы можем ознакомиться со всеми бойцами. Со всеми, значит, персонажами, которые будут присутствовать Какие-то заметочки, я так понимаю, здесь наш персонаж оставляет трущобы Возможно, нам здесь по получится побывать Янь, лидер, я так понимаю, это тот, за кем мы будем охотиться всю игру Несколько каких-то постеров, плакатов, да, интересных Про все это можно будет потом со временем почитать Но мы-то, друзья, здесь не затем. Пойдем-ка мы еще посмотрим, сейчас немножко годного геймплейчика Что у нас будет в процессе Это что за дерево такое? Итак, смотрим. Что это такое у нас? Круговой взмах концентрация. Атака концентрация. Что такое? А, это мы что-то изучать, видимо, можем здесь, да? Дерево навыков у нас имеется. Открыть. Что-то мы можем, короче говоря, здесь открыть. Удар из приседа. Мы можем сейчас его открыть, нет? Так, а здесь что такое? Фахар ботаник. Перерезал мне глотку в ту самую ночь. Он первый в моем списке. В банде числится ботаником. Никогда не покидает. Склад, да, помню этого чувачка, достаточно хардкорный боец а, Вот мы его занесли, кстати говоря, в нашу галерею И теперь мы знаем, на кого будем сейчас производить охоту Ну что ж, Фахар, я уже иду за тобой, готовься Так, здесь, я так понимаю, мы можем отточить свое мастерство Здесь мы можем потренькаться немножечко А, вот сюда-то я не смотрел еще Ну что ж, вот он, друзья, у нас, как говорится, выбор места, куда мы сейчас пойдем с тобой а, В данный момент нам предлагают а, начать с трущоб Ну что ж Выбираем трущобы и погнали, друзья. Ну что ж, вот мы и в трущобах начинаем. Совершенно новая локация. Да, интересно, здесь геймдизайн, конечно же, в этой игре. Мне очень нравится. Нет такого суперского какого-то графона, но есть определенный дух вот этого восточного всего. Мой пацан, смотри, еще молодой, да, такой, знаешь, черные волосы у него. А, ни одной морщинки на лице, что называется, выбритый, глаженный. Так, двоечка. Они забрикадировали вход на склад. Хм, я думаю, для тебя это не проблема. Нужно найти другой способ пробраться внутрь. Ты же мастер конфу, черт возьми. Тебя никакие заборы не должны быть страшны. Проваливай, здесь тебя ничего нет. Как это нет? Прыжок лазанья. Мы можем... Да, мы же мастера, черт возьми. Ну что, я тебя предупредил, тупица. В смысле? Кого ты предупредил? Ну-ка иди сюда. Получай-ка на орехи. Или на что тебе там надо было? Не пропустит он меня. Было бы... Так, так, хорош, хорош. Тихо, тихо, подожди. Два удара пропускаем. Ну там видишь, у нас внизу есть стамина. Оп, оп, оп. Ну чё? Ты понял, да, что я могу уворачиваться от твоих ударов? Ну ка, получай. Есть такое дело. Легко и просто. Мы пока что разбираемся с этими двумя э, типами. Ну что ж, пойдем дальше. Что, что тут у нас? Только тот, кто с головой не в ладах, может к нам вломиться. Тихо, тихо, тихо, тихо. Успокойся, что-то ты разошёлся? Я смотрю. Дай пройти. Я долго разговаривать не буду. За меня все расскажут мои кулаки. Еще один, смотри, бежит. Опа! Оп, оп, оп, оп. блок. Легко. Пока что, друзья, изи. Но это по одному мы их просто раскидываем. Пока что изи. Самое сочное в этой игре начнется тогда, когда ты дойдешь до толпы народу, которая тебя начнет прессовать просто-напросто со всех сторон. Пока здесь никого не вижу. До сохранения у нас было. Uh, тор торчки, вряд ли они доставят мне неприятностей Ну, судя по тому, как я с ними легко разбираюсь пока что От них реально неприятностей никаких не uh, жди Да я думаю, что и не стоит вообще их будить даже Так вот, мы можем взять что-то Например, бутылку, вот как сейчас я это сделал, да Здорово! Ну что, как всякин кинуть бутылку-то? А ну-ка получай! Йо! Вот это, у, вот это удар был, вот это мне нравится Одна бутылка в голову и все, и он... Не жилец, еще одну берем бутылочку. Да, можно взаимодействовать здесь с предметами. Они тебе очень хорошо будут помогать. Что ты там, блин, мне хотел сказать? А Ну-ка, иди сюда. Тихо-тихо, подсечку надо, подсечку. Где подсечка моя? Ну-ка, оп! Подожди, подсечку. Под, подожди, надо под, подсечкой придумать что-нибудь. О, подожди, подожди, давай, оп! Подожди, подсечку. Подсечку не могу сделать никак, а. Пытался, друзья. Я честно, пытался сейчас подсечку сделать, но не получается. Здорово. У меня получится. Нужно ли собраться с силами? Так, надо прыгнуть, что ли, или что? Давай подойдем, посмотрим. Как прыгнуть? Бег, удержание, Shift. Давай попробуем, пробежимся. Побежали, побежали! Вау! Да, у нас получилось это. Ну что, здорово, ребятки! Вы меня не ждали? Да, я нарисовался. Ну что, потанцуем. Оп, тихо-тихо, оп, тихо, тихо, тихо. Тихо, девочка, не торопись. Не торопись. Я знаю кунг -фу. Я смотрю, ты его точно не знаешь. Ох, мужик, ой, ой ой ой ой в голову, ты смотри. Походу, вот эта выносливость это и есть показатель, как говорится, наших, нашей жизнеспособности. Если он опустится. Точнее, ай-яй-яй, опять с бутылкой, попал в бутылку, ты видел, как я четко бутылкой ему убил? Хорош, хорош, хорош, мор... без мордобоя тут, без мордобоя, а то я постарею еще, да, у нас, у нас, наш персонаж стареет, как только мы умираем И надо бы, наверное, продемонстрировать, как это выглядит, так, берем, чертов Джеки Чан, блин, так, ну что ж, пойдем дальше, пройдем Открывай сейчас же, вот он, тот самый коридор, смотри-ка, да, тот, который у нас был в а, видосе, йо-йо-йо-йо-й, -йо как вас много-то, ребятки и вы еще, смотрю, ой-ой-ой, что, серьезно Против всех сейчас будем биться? А ну-ка иди сюда Получай, ой ой ой Сейчас будет жестко, друзья Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо, все свои функции Задействуй Давай-давай, есть, получается пока Вот эту надо бабу с трубой вырубить срочно Есть такое дело, подожди, трубу надо было взять Можно было трубу же взять Отойди ты назад, ну-ка иди сюда Что то там задумал? Ни хрена Мою кунфу сильнее, тихо-тихо-тихо вас много, но я обо... Ой, ой, ой, ой, ой, тихо, тихо, тихо Блокируем, блокируем, тихо, тихо, отходим назад Ты что там сзади встал, а? Ты там хочешь подать... Ой, ой, ой, ой, ой. что-то они какие-то жесткие Смотри, что творится, а? Мутузят меня со всех сторон Только что, друзья, я как раз-таки и показал тебе Что можно помереть Это ваш счетчик смертей, он увеличивается на единицу с каждой смертью Ну что ж, вот таким вот образом Когда мы помираем Мы немножечко, я так понимаю, стареем Так, shift, подняться ну что ж, поднимаемся, при воскрешении э, значение счетчика смертей добавляется к вашему возрасту Да, вот она, та самая фишечка, давай посмотрим Мы уже на год постарели, да-да-да, на год мы постарели И, кстати говоря, начинаем тоже с того же самого места, где мы раскидывали всех вот этих вот чувачков Тихо-тихо-тихо-тихо, тихо-тихо-тихо, ой-ой-ой, какой был удар сильный, ну-ка подожди Что, с трубой надо? Точно, нужно было давно это уже сделать, ну-ка получай Ты там что, сзади замышляешь? Тихо, тихо, тихо, я все вижу. Я все вижу, что ты тоже сзади подходишь там. Ну-ка, иди-ка сюда. Очень хорошо он расправляется, если осмотреть, откуда тебе хотят нанести удар. Вот там, смотри, девочка с трубой подходит. И она мне вмазала, пока я осуществлял добивание. Ты представляешь, что происходит, а? Ты представь, Подожди, я трубу возьму сейчас, подожди. Ну-ка, иди-ка сюда. С трубой-то теперь мне точно ничего не страшно. Да, получилось у меня раскидать эту толпу в этом коридорчике. Но я тебе так скажу, что здесь было не совсем таки легко и просто Предметы, которые мы берем, они со временем ломаются и выходят из строя Так, надеюсь я правильно сейчас иду Переходим дальше Я должен на это посмотреть Тихо-тихо-тихо, здорово! Ты что, не понял, что у меня есть труба? Ой-ой-ой, тихо-тихо. Он сзади хотел зайти. Ну, получай. просто ты сзади подошел, получай. И ты тоже получай. Да, если очень оперативно на все реагировать, то можно легко расправляться со своими врагами. Кстати говоря, когда я начинал игру, мне не предложили выбрать какую-то сложность в игре. Стало быть, ее здесь просто нет. Она здесь одна общая. Поэтому прогуляться на легком уровне здесь не получится. Здесь есть только один уровень сложности, на котором тебе придется, э, хочешь не хочешь, но придется выживать. А также у, здесь у персонажа есть лимит по возрасту. И достигнув, по-моему, 75 лет жизни, если ты помрешь, то ты, по-моему, погибаешь. Здорово! Ты не ждал меня, да? А я пришел. Я понял, что здесь надо всех мутусить без разбора. И Ой-ой-ой, какой он жесткий. Ты подожди, подожди. Оп, труба у меня сейчас погнется. Ну-ка, получай. Есть, короче, персонажи пожестче, есть персонажи полегче, поэтому я так понимаю, здесь будет все сложнее и сложнее со временем. Так, пойдем, нам надо, наверное, на балкон сейчас выйти или нет? Нет, я ошибся. А, кстати говоря, а если вот отсюда выйти, здорово. Тихо, тихо, тихо. Я здесь не за тобой, а за твоим боссом. Если бы ты мне подсказала, где он находится, я бы тебя мутузить точно не стал, девочка. Так, переходим дальше. Здорово. Так, что у вас там бутылки, да? Бутылки, я обожаю бутылки Ох, их можно тоже, кстати выреблокировать. Если вовремя нажать Не надо, чтобы нас зажимали Нужно просто-напросто стараться Оп-оп-оп, тихо, оп, тихо тихо тихо-тихо-тихо Так, получается, получается, так, я вырублю ее, ладно? Вы не против, если я вырублю? Так, тут с палочкой, с палочкой Уворачиваемся! Если вовремя нажимать То наш персонаж Наш персонаж вполне легко Справляется с этими проблемами Раз-раз-раз-раз, ай-яй-яй-яй Успел, от одного вроде бы увернулся, но от второго Нихренашечки Давай, давай, давай, работай, работай, родной, работай, не пропускай. Можно, кстати, замедлять здесь время, если что. Блин, мне надо какую-то бутылку, мне надо срочно какую-то бутылочку. Или же какой-то предмет. Есть здесь предметы? Нет какие Дайте мне предмет, срочно мне нужен предмет. Ну-ка, иди сюда, Аба! Ох ты ж, ё вот таким простым ударом могут тебя здесь легонечко э, вырубить. Поэтому нужно следить за ситуацией по максимуму. 23 года, подожди, почему два года при... Почему мне сразу же два года накинули? Подожди, дайте мне бутылку какую-нибудь. А ну-ка, не могу я ничем воспользоваться. Подожди. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Под подсечку надо, подсечку. Подсечку, если бы я сделал ему ну подсечку, было бы неплохо. Смотри, как они действуют. Они просто все начинают тебя атаковать. Этого я пробить вообще не могу, потому что он какой-то крутяцкий, видимо. Он, смотри, аж светится желтеньким. О, и убив его, я сразу же скинул себе один год жизни Ты видел, сейчас все произошло? Можно здесь и так, но блин, вот эти удары от трубы Ох, какие они жесткие, а Ты посмотри, что творит этот персонаж еще один удар, прям по голове, а Да, короче говоря, я сделал для себя уникальное открытие Что можно а, годики жизни-то сбрасывать 25 лет, почему по два года сразу стали накидывать? Че, чем жестче смерти, чем больше лет накидывают, что ли, или что? Ну-ка, иди сюда Блин, он с палкой, да, с палкой, конечно, он крутой. Вот смотри, вот сейчас, а, я понял, тот, кто тебя убивает, да, механика, тот, кто тебя убил, если ты его убиваешь, он тебя возвращает об обратно один только год. То есть ты можешь, убив его, вернуть себе один год жизни. То есть тебе лучше в любом случае убивать того чувака, который тебя нагнул, и тогда ты сохранишь себе год жизни. Смотри-ка, борода, по-моему, у меня отрастать начала, да? Да, борода, друзья, отрастать начала. Не бреется наш персонаж. Ну что ж, вот такая у нас игрушечка Сифу. Да, здесь ждет нас очень много вот таких вот баталий, вот таких вот боев. А, продолжим в нее играть, но только в следующем а, видео. А что ты думаешь, дорогой зритель, про игрушечку Сифу? Пиши, пожалуйста, в комментариях, до какого босса ты уже успел дойти и какого ты босса одолел. Мы с тобой, конечно же, пообщаемся на эту тему и все предметно обсудим. Ведь у братишки Скретча есть отличительная особенность отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты мне напишешь. Если честно, мне игрушечка понравилась Я бы с удовольствием в нее еще позалипал И по, а, поугорал. Но, конечно же, нужна важна твоя поддержка От меня персональная игрушечка получает 8 из 10 возможных баллов в своем жанре Потому что, во-первых, игра новая Во-вторых, игра интересная, динамичная А в-третьих, она достаточно сложная И заманивает тебя в игровой процесс Именно тем, что ты сталкиваешься постоянно с трудностями И преодолеваешь их достаточно а, непросто Что ж, на сегодня это пока что вся информация, которую я тебе хотел рассказать по данной игре